Ну вот. Удивительно. Хоть эта луна сегодня поднялась так высоко. Время всего один час ночи 10 десять минут. Она все равно сумела заглянуть ко мне в окно. И я проснулась. Не знаю. Как-то плотно штору надо было закрывать. Вроде закрыты, Жарюзи. За может быть, потому что какая-то тревога на душе. Да, тревога. Вчера насмотрелась, наслушалась в интернете перехватов разговоров ребят, которые сидят в окопах а... по херсонскому направлению. Да, молодые совершенно ребята переговоры друг с другом, переговоры со своими подругами. Такая какая-то грусть. После Анапы смотрела и слушала ролик Анапы Юра Азеровский. Совершенно другая жизнь. море, красивые люди, купающиеся, теплота, солнце. И рядом, рядом умирают другие ребята. То есть у них такая жизнь какая-то параллельная. Параллельная жизнь. Бывает такая параллельная жизнь? Получается, что бывает. И целый вечер я не могла избавиться от этого состояния. Просто как-то трудно понять этот сюрреализм. А ведь там война, и ради чего эта война, зачем она столько погибших. Один из этих ребят сказал своей жене, что говорит, здесь, под Днепром, сплошной поток тела чьи тела, для да тех, и других, наверное, и там, и там славяне. Да, кто же должен остановить эту войну, но должен же быть человек, люди, которые против, не могу так равнодушно относиться к стране из которой я родом. Да. Ох, и не хочется больше нагонять грусти. Посмотрю просто на это ночное светило. Ночное светило. Стихи Эх, пришли в голову. Маяковский. А луна такая что без спутника и выпускать рискованно. В общем, всем доброго времени суток до да, параллели.